Привет, друзья! Этот видеоурок предполагает, что у вас имеются базовые знания по работе в программе. Вы должны уметь настраивать сетку, работать с инструментами группы контур и понимать, как меняются настройки стежковой заливки. Я дам лишь здесь последовательность шагов. Создавать мы будем вот такой простой квадрат. Это стандартный квадрат из техники Hardanger, и научившись сделать его, вы справитесь со всем остальным. Ну, по крайней мере, многое станет понятно, и вы сможете самостоятельно генерировать многие другие элементы. Прежде чем приступить к созданию, определитесь для себя четыре основных параметра. Это размер квадрата, размер окна квадрата, ширину брид, ширину закрывающего валика. Все эти параметры связаны, сделая вибриду бриду слишком широкой относительно окна, а закрывающий валик слишком узким, и результат не будет радовать глаз. В моем случае общий размер дизайна получился где-то 9 мм, 9,2 мм. Размер квадрата 50 на 50 Окно примерно 7,8 мм. Соответственно, ширина бриды должна лежать где-то в диапазоне 1,8 до 2,3 мм. Я остановилась на ширине 1,8 Итак, определившись шириной бриды, выставляем размер сетки, равный размеру ширины бриды. Включаем отображение сетки и активируем функцию «Привязать к сетке». Выбираем инструмент «Строчка» и создаем выкройку квадрата. При такой простой геометрической форме проще ориентироваться на выкройку, чем загружать изображение. Каждое ребро 5 клеток, кроме тех, что указывают на север, юг, запад восток. Эти ребра на одну клетку меньше. Как вы понимаете, чем больше ребер вы нарисуете, и чем длиннее будет ребро, тем больше будет квадрат и, соответственно, окно, окруженное бридами. Обратите внимание, точка начала и конца вышивания находится на третьей клетке одного из ребер. Все шаги по созданию вышивки направлены на устранение протяжек, и отсутствие закрепок это один из шагов, поэтому следите внимательно за точками начала и конца. Если вы смотрели уроки по ручной вышивке Хардангер и Мережка, вы видели, что из ткани удаляется часть нитей. Остаются только те, что впоследствии используются для выполнения брит. А в случае с машинной вышивкой немного иначе. Мы сперва удаляем ткань, а нити формируем дополнительно. Для работы вам понадобится инструмент прямой блок. Выделите ранее созданный объект и откройте параметры вышивания. Теперь выберите инструмент прямой блок установите параметры заливки окантовочная строчка с плотностью 3 6 миллиметра где-то и длиной стежка 2 миллиметра формируем основу для брит нам нет необходимости задумываться о начале и конце вышивания объектов программа автоматически расставит точки обратите внимание за счет выставления параметра сетки равным ширине бриды и активированной привязки к сетке, бриды получаются ровными, аккуратными и одинаковыми по ширине. Закончив создание основы для брит, отключите отображение первого объекта, включите режим просмотра строчка и запустите просмотр вышивания. Убедитесь, что нигде между основами, вот элементами основы для брит нет протяжек. Протяжки это зло, протяжек быть не должно. Теперь, пожалуй, самое простое – окантовка для брит. В окне «Список объектов» находим последний объект. Именно отсюда мы начнем создание серии гладевых валиков. Открываем окно «Параметры объекта». На панели инструментов выбираем «Прямой блок». «Стежковая заливка», «Атласная строчка». Обратное вышивание по краю и зигзаг. Плотность от 3,5 до 4,5 мм. А у меня тонкая нить модель ракатона и я выбрала плотность 4,2. Компенсация стягивания 0,3 мм. Последовательно формируем объекты так, чтобы они соприкасались друг с другом. Точки начала и конца вышивания программа выставит самостоятельно. Закончив создание объектов, на всякий случай отключаем реальный просмотр и запускаем просмотр вышивания. В ручной вышивке бриды формируются в виде двух соприкасающихся валиков. У нас он сейчас один. Нам нужно внести изменения в сатиновый валик. И делать это мы будем за счет формирования точек прокола. Включите реалистичный вид и нить сделайте потолще. Так будет лучше видно. На панели инструментов выберите инструмент «Штамп». По идее нам нужен паттерн в виде простой строчки. Смысла рисовать ее нет. Мы воспользуемся уже имеющимся узором, но внесем в него изменения. Выберите любой узор, в котором присутствует длинные горизонтальная или вертикальная черта. Сформируйте узор на валике. Обратите внимание, помимо прямой линии у нас есть и другие отпечатки, которые нам мешают. Чтобы их устранить, измените длину узора и ширину. А также установите угол 90 градусов. Теперь пробаркируйте все горизонтальные валики. Затем измените угол на 0 градусов и промаркируйте все вертикальные валики. Теперь необходимо сформировать закрывающий голодивой валик. Выберите объекты, относящиеся к бридам и окрасьте их в один цвет. Настройте сетку на шаг 0,9 мм. Выберите инструмент прямой блок и установите ему произвольный цвет, отличный от брид. Заливку атласная строчка с предварительной прострочкой по краю и зигзаг. Плотность 4 мм и компенсация стягивания 0,5 мм. Сформируйте первый гладевой валик. Ширина валика будет 3 клетки. Теперь скройте с рабочего поля объект брид. И ориентируясь на строчку, последовательно сформируйте валики по всему объекту. Создание вышивки мы начали с формирования выкройки. Выкройка нам больше не нужна, но нам нужна строчка, которая позволит обрезать излишки ткани. Если мы оставим эту строчку на данном расстоянии и обрежем по краю ткань, то при вышивании гладевого валика велика вероятность, что частично ткань не будет закрыта, поскольку основа для обрезки стянет вышивку. Стягивание в таких дизайнах предсказуемо, строчки утягивают ткань к центру. И нам остается лишь компенсировать стягивание и разместить строчку обрезки чуть выше от края гладевого валика, что мы и сделаем. Возможно, у вас появился вопрос, мол, почему я сразу не сформировала эту строчку как надо. Дело в том, что именно так, в такой последовательности мне удобнее создавать весь файл и делать описание. А вы же, разобравшись с принципом работы, прекрасно можете поменять порядок формирования дизайна под свой вкус. Изменив форму строчки, создайте ее копию. Перенесите объект в порядке вышивания на второе место. Выделите первую строчку и установите ей значение e строчка с параметрами высота стежка 2 мм и расстояние между стежками 2 мм. В принципе, добейтесь, чтобы Е-стежок e не выглядывал из-под валиков. Теперь перейдите в режим сплошная посмотрите какая замечательная геометрия сразу видно где недочеты и тут же их можно поправить а, и, да я поспешил установить для брит один и тот же цвет давайте временно разделим и посмотрим на мозаику убедившись что все окей перейдите в просмотр в стежках и запустите предварительное вышивание Отследите наличие протяжек и, если они есть, устраните. Сохраните файл и отправляйтесь вышивать, предварительно познакомившись с технологией вышивания файлов Hardanger. Если во время вышивания вы обнаружили, что окантовка брит не захватывает нити основы, то зайдите в настройки окантовки и увеличьте компенсацию стягивания. Всем хорошего дня!